Всем привет! Продолжаем знакомиться с семейком. И сегодня, сегодня познакомимся вот с чем. У нас тут будет, вот, не будет, а есть два файлика. Это... Ну, два файлика. Есть такой классик, самый простой, да, который просто печатает печатает какое-то значение. Так вот, он состоит из двух файлов, понятное дело. HPP, в котором описано из чего состоит этот класс и непосредственно самореализация, да, которая в CPP. Дальше есть mainCPP, который подключает этот H файл ну и соответственно объявляет, создает объекты этого типа, короче, и вызывает функцию. Вот, вот, вот. Так вот, сегодня то есть получится смотрите у нас здесь уже это раскинуто по поддиректориям, соответственно познакомимся немного с поддиректориями, как их добавить и еще с одним моментом момент этот следующий там ну в разных примерах я вижу видел есть указание ну типа как можно семейком сгенерить h файлик в который к примеру Записать там номер версии, путь и все такое. Ну, это сегодня попробуем. То есть, как с помощью CMake сгенерить аж файл, который можно потом подключить к проекту и потом, аж после всего этого, собрать э, проект вместе с этим сгенеренным файлом. Итак, итак идем. Э, что у нас сейчас? Ну, это все вы уже знаете, да? в прошлый раз минимальная версия семейка, название проекта флаги это нужно брать исходники из ну что тут новое новое вот здесь да не просто регулярка в которой указано что все файлики с расширением cpp а еще указана директория вот она то есть здесь валяется Симейк лист соответственно вот взять с этой директории все файлы с расширением cpp Объединить их вот в эту переменную в список и на основе этого списка сгенерить. Но если мы сейчас попробуем это сделать, давайте CMake и давайте Make, мы увидим Fatal Error. Почему Fatal Error? Потому что main MainCpp указывает, ну то есть не указывает четкого пути, где валяется этот HPP. То есть по-хорошему, конечно же, можно было бы указать, что это находится вот здесь в папочке Include. То есть выйти из SRC на уровень выше и пойти в Include. Вот так вот. Можно было бы вот так вот. И это, честно говоря, на мой взгляд, ну, получше. Так, а что такое? Я не туда указал. А, ну и, соответственно, да, вот здесь тоже та же самое, то же самое нужно. Include. Так, давайте. Make. И все у нас хорошо. Все у нас собралось. А, но, но, но, но, ну, на мой взгляд, лучше сразу устанавливать а, пути полные пути, ну не полный, там диск C или тут home, там просто и так далее, а вот вот такие, но можно их и не указывать, то есть не везде и не все указывают. Как, как про решить эту проблему? Дело в том, что по умолчанию, да, если мы не указываем нашему ну, компилятору, где еще искать вот эти вот файлы заголовочные, то он по умолчанию, конечно же, все ищет, ищет, ищет, вот... Ну вот вот тут-то будет искать, ну потому что main.cpp подключает sthpp, а соответственно там, где main.cpp валяется, там только cpp файлы, там hpp нету. Это можно, можно либо флагу компилятору передать и указать, что есть еще инклюды, то есть вот эти заголовочные файлы в какой-то определенной папочке, или можно это сделать с помощью CMake тоже, ну, это можно еще сделать с помощью CMake. A. Надо вызвать вот такой макрос, include Вот, мы указываем, какие директории и, и где будут, ну, инклюды валяться. Для этого воспользуемся вот таким макросом. С макросом project name мы уже знакомы. Теперь, ну, эти все э, макросы э, можно понаходить э, на документации семейка, либо, либо еще где-то. Так, и нам надо указать, э, нам надо указать вот такой project dir include. Соответственно, флагу, э, ну, компилятору в качестве флага, может быть, кто знаком, там передается вот такой и флаг компилятора и какой-то путь указывается там include там и и тратататра -та, -та, -та, та вот то есть место то есть это можно сделать либо вот здесь set c c -x -x flags и передать этот путь но это неудобно потому что вот эта строка будет расти удобнее это делать вот таким вот способом соответственно при сборке будут учитываться не только стандартные директории по которым валяются эти инклуды, ну, заголовочные файлы, но и те директории, которые мы укажем ручками. А теперь давайте пересоберем. Пересоберем. Make. cmake. Что такое? Как это, как это пустую строку он содержит? Он не содержит пустую строку. Include директорис. Вроде... Все правильно. А, не, неправильно. Я тупанул. Это же вот, вот. Это у нас будет тут путь подставиться к нашим исходникам, а потом, ну, путь вот этот, к этому файлу, да, а потом к этому пути надо добавить еще include. Во. Так, make. Вот, и теперь у нас все отлично и все хорошо собралось. Теперь, теперь по поводу генерации, генерации, генерации. Ну, давайте по поводу сначала не генерации. Смотрите, по поводу версии. Вот разные есть примеры э, обучающие, и там указано, что можно с помощью CMake указать версию программы. Можно, можно, но давайте это сделаем. Для этого нужно воспользоваться стандартным макросом set. Set на самом деле он еще устанавливает ну, различные всякие там переменные. И для этого, для этого мы возьмем нашу, наш, имя нашей программы. Дальше. Версион. Так, вершин. Ver, Главное, мажор, мажор, мажор, мажор один, то есть есть существует четыре переменные, то есть это стандартная переменная, вот, то есть она добавляется к имени проекта, но это стандартная переменная семейка, она указывает типа самую главную версию проекта, ну самую основную. Также есть еще три переменные, есть мажор, есть минор, ну типа младшая, есть еще вот это, я так и не понял. Но она есть в документации. Вот, по-моему, вот так вот. И есть еще твик. Что за твик? Ну, я особо не вчитывался. Поэтому почитайте. В основном хватает э, ну, высокой ну, высшего и младшего и низшего разряда. Ну, грубо говоря, вот. Три это мажор, мажор да, там, а, а минор это 5. Так, короче. 2, три, 4. Вот так вот сделаем. Вот, смотрите, вот таким образом мы устанавливаем версии. Так, так. Теперь, ну, теперь как же формируется версия? Версия сама формируется вот с помощью... Это мы уберем. Вот, переменная, которая будет четко содержать версию. Она будет состоять в данном случае, так как я еще две переменные со... Добавил. Она будет состоять из 1.2.3.4. Но по-хорошему, к примеру, если брать только две основные перемены, то это было бы вот как вот здесь, да, версия 3.5. То тут бы было 1.2. Ну, короче, давайте сформируем основную э, переменную, которая уже все это будет содержать. Что нам для этого надо? Нам для этого надо... Давайте я сейчас напишу, а потом покажу. Вот что получилось. То есть я установил переменные а потом уже на основе этих переменных я уже вот так вот устанавливаю. конечно же можно было бы не париться здесь просто написать 1.2.3.4. 3 4 но дело в том что это все там может где-то лежать в другом файле ну к примеру да там и потом это менять можно запариться а так часто бывает перед релизом в пятницу вечером кто-то забывает указать версию и в результате получается клиент уходит не релиз а дебаг версия, ну и все такое ну где-то это шутка а где-то это и не шутка так вот, вот таким вот образом то есть я формирую уже вершин то есть это стандартная вот эта вершин это стандартная CMake перемены то есть ну, здесь еще добавляется имя нашего проекта и формируется версия теперь смотрите я говорил, что покажу, как генерить h-файлы да, с помощью CMake. Ну, что нам надо сделать? Давайте просто создадим сначала два файлика. Первый файлик будет содержать версию. Блин, вот он. Так, давайте, Ctrl-N. И давайте... Нет. Первый будет содержать путь, полный путь. И мы... Сейчас создадим h-файл. ifndev. Так, вот так вот будет. Патч h. Ну, это стандартный, это заголовочный файл. Это вы понимаете. Если не объявлено макроса, то define его. И if, да, чтобы не было повторного включения. Это, это понятно. Так, сохраним это все include и назовем его вот так вот под .in.h почему мы так назовем потому что э, мы будем генерить h файл да вот этот но э, не полностью генерить а кое что будем менять что мы будем менять смотрите здесь я сейчас сейчас напишу вот так вот const char Звездочка. И G. Ну, типа глобальная перемена. Source. Путь к к, к... к... Этим. К исходникам. Дальше. Дальше я создам еще глобальную переменную. И назову ее путь к бинарнику. Это, конечно, такое себе. Такая себе информация, потому что путь к бинарнику может измениться, но тем не менее. Теперь смотрите. Вот сюда собачку напишем. И вот так вот. Project Source DIR. И тут собачку. А вот здесь будет тоже собачки. Я думаю, вы уже начали догадываться. Это место вот этого. CMake подставит то, что я ему укажу. Так, а тут project binary dir. Ну, указывать в данном случае я ему ничего не буду, потому что это стандартная переменная CMake. Вот, вот они, вот они, вот они. Project source dir. Можно указать project name, там еще что-нибудь. Поиграйтесь. Но вот здесь я указываю, что в это переменная, что когда будет CMake генерить, то он вместо вот этого да, подставит полный путь к исходникам и путь к бинарнику. Есть. Теперь давайте создадим еще один файл, в котором мы уже будем хранить непосредственно версии. И я сделаю такой копипаст. Ctrl-N, Ctrl-V. И, и вот здесь версион. Версион. Версион. Блин. Неудобно на ноуте. Я уже об этом говорил неоднократно. Но чем-то надо трафик забивать, поэтому надо еще раз сказать. Блин, как неудобно на ноуте. На ноуте. Так, и создадим создадим это все там же. Да? Less, lesson 2 include, только вместо patch, patch äh, напишем ver, ver. Так, ver блин, я неправильно надо вот так вот, ver.h .in ну чтобы логичнее это было, а так patch in не, логичнее, когда версия h, это типа вход... ну, входные пара блин, входной файл in, да, на его основе, CMake должен сгенерить out файл, а out файл будет просто .h вот Семейку все равно. Я ему могу, могу здесь э, что угодно указать. Это я так чисто, чтобы э, для себя было понятно. Тогда давайте патч пересохраним. Вот так вот. h и .in. Вот. Так, есть, есть. Теперь, что в версии мы сделаем? А в версии мы создадим такую глобальную переменную, как... как... Сион. И в этом версионе, как вы думаете, что мы напишем? Правильно, мы напишем вот, вот это. Так. Вот так вот. Но так как это не стандартная переменная, семейковская, то для этого мы уже воспользуемся а, знаком доллара и фигурными скобками. Потому что это наша собственная переменная, которую вот мы создали. Вот мы создали проект, а дальше мы со со создавали свои переменные. Вот. examples 2 version Соответственно, для этого будем использовать уже, уже вот это. Есть. Есть. Что нам надо сделать дальше? Дальше нам надо... Ну, то, что мы создали два файлика, это хорошо, но... Э Нужно еще подшаманить сам CMake файл. То есть нам нужно вызвать вызвать определенный макрос. И ему нужно сказать, что у нас есть некие файлы, которые нужно генерить. Для этого вызываем такой макрос. Configure файл. Есть сюда. Так, сейчас пробельчики поставлю сюда, сюда. Сюда нам надо передать первое. Project э, source dir. Сейчас, сейчас. Project source dir. Э, это мы сюда. Э, так, include, include версия точка in есть. То есть это входящий файл. А на выходе мне нужно получить вот это. Сейчас. Binary. Binary. Там, где бинарник э, будет валяться, то туда нам мне нужно положить вот этот файлик. Vir.h. Даже не h, а Версии Версион. Дальше. И второй файлик точно так же. Я указываю, где лежит тот файлик, который надо сконфигурить. В данном случае это у нас padh.h. А на выходе должен быть padh. Вот так. Есть. Теперь. Теперь у нас есть файлик main.cpp. Соответственно, в этом файлике нам нужно сделать следующее. В этом файлике мы будем выводить, выводить информацию о версии и информацию о путях. Поэтому нам надо включить вот эти сгенеренные уже файлики. То есть это будет version.h, version.h и pass. Правильно говорить мне не нравится, поэтому path. Версион и патх. Есть, это файлики. Э, это файлики, которые будут will, will be генерате. То есть эти файлики, желательно да, comment поставить, что они будут сгенерены. Э, ги, блин, ошибку. Генератит. Генератит. Короче, и там надо написать байси все такое есть давайте попробуем это собрать просто попробуем Оно сейчас не соберется но, но мы просто попробуем есть такой подход собирать до тех пор пока не соберется ну это шуточный подход так смотрите Фатал hero Uh, version h no such file or directory. Короче, не нашло его. Почему не нашло? Ведь он же есть. Вот он, смотрите, патч и версия. И, и они сгенерены. Смотрите, патч. Вместо той переменной были подставлены то, что мы указали. Вместо version была подставлена версия. Круто, конечно же круто. Но что же делать с этой вот ошибкой? Смотрите, что надо с ней сделать. С ней сделать надо следующее. Вот здесь мы указывали на путь к, где валяются наши эти, фу, блин, ну, include, да, header файлы. Соответственно, здесь надо еще указать, что хидер файлы еще будут валяться не в project source а туда, куда вы их сгенерите. В данном случае я их генерю вот сюда. Вы можете у себя указать любые другие пути. Это же у меня как примеры. Поэтому вы, вам не обязательно генерить это туда, куда генерится бинарник. Почему я ту, генерю туда, куда бинарник генерится? Потому что каждый раз а, вот эти файлики ой, блин, будут разные. Вот, поэтому это временные файлы. Поэтому туда и генерятся. Так, давайте пересоберем еще раз. Make. Make. Что такое? А, блин, точка там стоит где тут точка и почему тут точка ну потому что писать еще и микрофон что-то говорить так косоглазие можно заработать есть, собрали ну дело за малым, малым подфиксить э, вот этот файлик, сейчас я его э, подфикшу. ну как подфикшу? я его скопирую из другого файла, который я заранее подготовил один момент Готово, скопировал. Попробуем пересобрать. И попробуем запустить cmake дела. Выводит назначение какое-то, да. Ну, это смотрите, в чем, ну, из чего состоит этот файлик, да, наша программка. Если аргументов больше, чем один, ну, первый аргумент мы знаем, передается путь к программе. То, знаешь, мы что-то командной строке передали. Знаешь, нужно обработать, что мы там передали, и при, ну и что-то там сделали. Если же нет, то просто... Ну, или как бы в любом случае создается объект нашего класса. Инициализируется там внутренняя переменная значением 100 и выводится на экран. Что мы видим, да? Теперь давайте посмотрим справку по нашей программке. H. Показать версию и показать путь к программе. Давайте посмотрим версию и посмотрим путь. Что мы видим? Версия 1, 2, 3, 4 по пути... Следующее. К исходникам вот такой путь, к бинарникам вот такой. Но бинарники и исходники папки могут меняться. Теперь смотрите. Работаем, работаем и решили мы изменить версию. Теперь мажор у нас, не, минор у нас не 2, а уже 9. А тут 0. К примеру, у нас еще нету окончательной версии, у нас 0.1, 0. Ну, короче, вот так вот. Давайте пересоберем. Полностью пересобирать не надо, потому что новых файлов мы не добавляли. А если новых файлов, новых файлов мы не добавляли, а меняли только ну уже текущее, то CMake запускать заново не надо. Запускать просто Make надо. Make и теперь запустим нашу программу. Как мы видим, версия поменялась. Файлики, аж файлики были перегенерены и все такое. Вот. Вот, ну, думаю, все. В следующий раз, конечно же, продолжим. Как я и говорил, мы дойдем все-таки до создания библиотек статических и динамических, до подключения этих библиотек. Ну, может быть еще может быть еще поиск каких-то пакетов. Ну, наверное, да. А дальше я не, не уверен, потому что ну, нет времени. Но как база, я думаю, будет неплохая, чтобы понимать, что такое Симэк, да. Ну плюс, конечно же, надо еще где-то подсчитывать, если что-то непонятно. Ладно, ладно. Думаю, думаю, все. Поэтому всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.